Нет повести печальнее на свете, чем повести о Фиме и его аварийной квартире. Он любит свое жилье, но, вы оставаться тут стало опасно для жизни. Фима понимает, что квартиру в старом доме продать сложно, а жить в постоянном ремонте уже надоело. А ведь так хочется переехать в новый дом. Как хорошо, что Фима показал соседям рекламный ролик компании «Финтек». Финтек позаботится о расселении вашего аварийного дома, если он находится в Одессе, имеет придомовую территорию и не является памятником архитектуры. Мы собрали команду адвокатов, специалистов в области недвижимости, нотариусов и привлекли лучшие строительные компании Одессы. Все заботы по расселению мы возьмем на себя. Договоримся и подпишем предварительные договоры о покупке со всеми жильцами. Поможем подобрать новые квартиры, позаботимся о документах, и сопроводим сделки. Поможем осуществить переезд. Хотите узнать больше? Звоните прямо сейчас или же оставляйте заявку на сайте. Финтех Купим ваши проблемы от 50 квадратных метров.